то скачайте ее прямо сейчас и считайте калории. Начинаем с того, что нарезаем кабачки мелкими кубиками. Измельчаем зелень и пару зубчиков чеснока. Все это соединяем и хорошо перемешиваем. Для соуса смешиваем сметану, горчицу, яйца, соль, перец и тоже все хорошо перемешиваем. Потом натираем сыр на крупной терке. Кабачки выкладываем в емкость для запекания и заливаем соусом. Сверху засыпаем сыром и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Получается потрясающе вкусное и легкое блюдо. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок